Есть уже вот заработок, безусловный базовый доход, 1852. Вот. Я хочу положить на инвестор кронфайдерной платформы, чтобы денежка не просто лежала, а чтобы она работала. Для этого мне что надо делать? Заходишь в раздел «Вывод средств». «Вывод средств» нажимаю. Угу. Вот. Нажимаешь «Подать заявку на вывод». Синенькая кнопка, вот видишь, вывод. Подать заявку угу. на вывод нажимаешь. Она открывается. Выбираешь, откуда ты будешь вып делать выплату. с безусловного базового дохода. Не, безусловного, но так. Или а, выбран, да, да. Достой, да. Теперь сумма. Сколько там? 18, да? Угу. 18. Теперь номер телефона. Плюс, плюс 38, да? да. И здесь в примечании пишешь реинвест пробел на ну, без разницы, просто будет реинвестировать на Инвест английские большие И К, П, И, С, П И, Си. Все, и подать заявку. Ой, сейчас, FCP. Да, готово. Готово. Подать заявку. Подать заявку. заявку. Все, то есть ты перевел их к себе на инвестиции. То, -то, и... то есть тут заявка подана, Вот да? она у тебя подана, заявка, да, угу. безусловного базового дохода. И вот она у тебя сегодня была сформирована с 6.02. Угу. Вот. Вот ты можешь ее удалить, можешь оставить. Ну, пускай переходит. Все, значит. Теперь у меня денежка перейдет туда и будет, да. будет работать, да? У тебя есть второй еще источник дохода, да. который... Сейчас у тебя опять есть. в кабинет пойдем. Вот он у тебя, ты, ты видишь, угу. что у тебя на твоем инвесторе кромфайловой платформе уже накапало 8 87 долларов. Да. Вот ты можешь поставить их также на реинвест, да. если захочешь. Даже то, что уже есть. А, то есть, а смотрите, они... есть баланс карты. Uh -huh. А есть бонусный баланс карты. Uh -huh. Uh -huh. То есть баланс карты, если мы вот сюда сейчас зайдем, баланс карты, это то, что ты положил. Вот у тебя баланс карты 1 доллар. Видишь, инвестор Это баланс карты. Uh -huh. Uh -huh. А так. бонусный баланс это то, что тебе пришло в виде прибыли. Ага, вот И вот тебе 847. за сегодня, видишь, тебе пришло 24 цента за сегодня. Uh -huh. То есть, грубо говоря, тебе каждый день приходит здесь денежка. я эти вот эти 8,47 могу с опять... С бонусного баланса на баланс-карт в разделе вывод средств. Опять идем, опять вывод идем, средств. где у нас а. У нас кнопка вывод средств. Подать заявку на вывод. Вот он, инвестор, он уже стоит. Mm -hmm. Теперь сумму. 8 там, да? 8, да. Так. так. Опять телефон, Теперь, да? Номер телефона, да. Плюс 38. Теперь в примечании также пишут реинвестировать, инвестировать на также и CIP. теперь внизу спускайся вниз mm -hmm. oh. все все заявки у тебя поданы 28 числа поставишь еще безусловный а нет вот этот вот у тебя есть возможность вот эти 50 гривен вот они у тебя видишь 50 пс mm -hmm. 50 гривен поставить на банковскую карточку спортбанка если захочешь как это поставить ну, вывести деньги на твою спортбанковскую ага. карту. Точно а так же подать заявку и вывести на спортбанковскую карту. 8 числа? Почему 8? Любого числа. Просто нажимаешь подать заявку. Сейчас подать. это можно сделать? Можно, сейчас. Ну, уже записывать видео. Так, так подать заявку, да? Да. Вот. Ну, теперь Вы, выбери, так, оно выбралось сразу. Оно как-то автоматически выбирает, да? То, что ты хочешь, да. Mm -hmm. просто... Так, 50 ривен, да? В Ривнах же? Да, просто 50. 50, 50 пишу. Mm -hmm. Так, опять телефон. Плюс 3, 8, 0, 6, 7, 8, 3, 100, 0, 8. Примечание. Примечание ты пишешь. Спортбанк. Спортбанк? И что? Пробел и номер спортбанковской карты. А, вот это. Так. Есть. Все. Ты подать заявку. Подать заявку. Тихо-тихо-тихо. Да. Все. Да. Отлично. Все, спасибо. Я тебя поздравляю, ты все выводы, все деньги. Да. Поставил. Что можно было приумножить, приумножили. Что же можно было выводить вывели. Все, благодарим. И у меня к тебе рекомендации. Сейчас количество основателей будет очень резко расти, потому что сейчас это будет карьерный рост. Да. То есть в проекте Мастера Жизни мы сейчас создаем клуб основателей Мастера Жизни. И для того, чтобы попасть в этот клуб, человеку нужно будет, чтобы было 15 основателей в первой линии. Угу. Или 70 структур. Сейчас вся твоя команда основателей, их там человек, наверное, 10-15 уже есть, сейчас будут приглашать основателей. Если ты не являешься основателем, ты же не получаешь этого дохода. Думай сам, принимай Все решение. Становиться основателем. Но это уже будет в другом видео. Все, благодарим мастера жизни. Мастерим дальше свою жизнь самостоятельно.